Задание какое? А, да ты чё? Да. Вот я вам сказал, встаньте вот здесь. Вот, можно подхаживать, ребят. Политика партии, конечно, существует. Ну ну что стоять просто, да можете походить. К вам это не относится. Где ты плечи поднял? Поднял плечи вверх. Опусти подбородок. Подбородок можешь вот опустить, да. Еще к тебе прижми, прижми по Дай свои плечи. Дай, свои плечи. плечи вверх, поднял кушам, Плечи поднял кушам, Отпусти руки. И вот твои руки вышли вот сюда. Напряги вот здесь трапеции. Напряги трицепсы. Mm -hmm. Напрягая трицепсы, вы можете удержать. Прижимаешься. Раз. Раз. Раз. Опа. Два удара один, два удара другой. Чисто. Ставим подставки прям глухую на разовая ситуация. Давай, давай. Это не вырезать не будет. Конечно, ребят, устает, но группировка. Все по поводу этой. Опусти руки в исходном положении. Короткое движение. Стоя так постоянно здесь открываешься, Зак... руки тащишь тоже открываешься, плечи поднимаются. поднимаются плечи, поднимаются руки. Опущенный подбородок, поднял, закрылся, закрылся. Конечно, это разовая акция, но плечи поднять, а не руки, ребят. Заставить поднять плечи, а не руки поднять. Поднимутся плечи, поднимутся кулаки. Если поднимите руки, то плечи не поднимутся, не суети, мягче. Мягче, мягче. Можешь слабее ударить? Да. Ну так и Дарь, ты, же, ты же сам боишься ударить. И он боится. Вы друг друга, бля, вот так боитесь. Вот и попробуй. Ну ты же понимаешь. Мягко. Раз. Вот крути кулачок просто. Раз. Откручивай. Фронтально встань, фронтально. Ноги, да, линия. На тебе. О! Подними плечи вверх. Вот и все Подбородок опущен, да. Вот твои кулаки на лоб вышли. Если ты напряжешь трицепс, ты можешь удержать мою, мой удар. Прижми к себе, вот, прижми. О, молодец. Время!